Вот она зима в пустыне, да, друзья? Мы добрались. А куда вы сейчас узнаете? Это Terra Solis, построенный по мотивам всемирно известного фестиваля, о котором я ничего не знаю, кстати, Tomorrowland. Но я говорил о нем в новостях своих. И сейчас я приехал показать, как и обещал. Вот так вот выглядит один из оазисов в пустыне. И нас ждет какой-то прекрасный бассейн. Такие мини-барханы тут. И это что? Это колодец? Колодец в пустыне. пучку три колодца. Да, смотрите, что это такое. Уже интересно, что там дальше. Полным ходом приготовления к вечеру, к праздничному ужину к Святого Валентина. И вот, посмотрите, те самые песчаные постройки. Недавно снимал Рилс о том, что на пляже GBR а, желтые эти домики, они сделаны из песчаных блоков. Вот как и здесь тоже берется песок, разводится верблюжими слюнями и вот так вот все это обмазывается. Друзья, не многие поняли, оказывается, что это была шутка, и насчет домов из песка, и насчет верблюжих слюней, как еще вам говорить слово лопата, чтобы вы поняли, что меня люди, меня даже вилторы переспрашивали, а что, правда? Я говорю, нет, это, это шутка. А это меню от местного шефа. Вяленые фрукты. Ну, на самом деле, много здесь всяких приколю. Смотрите, например, вот на это оформление, канатная дорога. Оказывается, она вот может еще и так выглядеть. Мало людей, мало людей, и я скажу вам почему. Потому что одна ночь в а, номере люкс, типа, со своим бассейном, правда, нечищенным, стоит тысяч дирхам. Это 150 тысяч рублей приблизительно. Самый дешевый вариант размещения где-то в бунгало, вот там за холмом, обойдется вам в 3-3 тысячи дирхам, то есть 50 тысяч рублей. Я манал такие цены, друзья, честно, пустыня, мо моё отсюда все гоу в пустыню где-то там есть бесплатный ночлег я знаю друзья я на самом деле уже неплохо давно зарабатываю в дубае но почему-то некоторые цены меня до сих пор пугают просто ночевка в каком-то бунгала 150 тысяч рублей а вот то что а вот то что подешевле вот эти вот Нео-бедуинские домики по 2-3 тысячи ночь Оцените отделку этой таблички, отгадайте, что это Это отделка под натуральную ржавчину Называется такой вариант Как вам? Вот это нихрена себе погрузить в пустыню Да, почувствуй себя Тут и бедуином себе не почувствуешь И аутентики никакой нету и тусовки нету, вот я не понимаю, в чем замысел здесь Ужин сегодняшний, вечерний, стоит 60, 650 дирхам Это где-то примерно 15 тысяч рублей за персону Пойдемте вот к тем шатрам Поларис Смотрите, сотни, сотни а, домиков там было написано, что нет мест Как бы типа все занято Явно вот здесь не все занято О! Дорога! Вау! Посмотрите-ка! Палаточки! Интересно, а там жарко внутри? На самом деле Видите, там даже есть внутри кондиционеры. Вот выходит сопла наружку. 306, да? Почувствуй себя туристом. На бетонном основании. Чем не кемп? Глэмпинг, друзья. Глэмпинг. От 2000 дирхам за ночь вот в этой палатке. То есть приблизительно 50 тысяч рублей. Я лучше чуть дороже чем в этой палатке переночую в атлантис роял новый самый крутой отель открывшийся в э, дубае я думаю это и сделаем следующий обзор оттуда друзья чтобы вы понимали, это даже не бетонный хвостблок. Хуже. Это какие-то временки, которые уже разваливаются, вот там, как стекловолокно. Это просто фанерные дачные домики, то есть он сам стоит дешевле, чем ночевка, которая, ну, чем та цена, которую они просят за одну ночевку здесь. Вот так. Но вот эта тренажерка заслуживает отдельного внимания, посмотрите, друзья. Зевс. <связывая> Что же мы тут имеем? <связывая> это у нас гири из стеклопластика, из какой-то стекла Как это называется? В общем, есть потяжелее, есть полегче. Дальше у нас тут деревянные штанги, сменные а, блинчики такие вот. Деревянные. Ну, вся прям закошно здесь под а, спортзал. Правда, диаметр не подобрал. Ладно, мелочи. А, что еще что еще вот такая вот а, такой вот весовой тренажер от камни камни грузите вы в эту сетку и можете подбирать веса а, по количеству камней камни из стекловолокна mm -hmm. а это собственно гантели вот посмотрите веса двоечка пятерка вот самая крупная гантель 26 килограмм два пенька да такие. Ну это забавно, но это не больше, чем антураж Я думаю, вы понимаете, да? Такой классный антураж Никто, естественно, здесь нет никаких следов использования этого В общем, какое-то здесь реально все фанерное И задумка очень интересная Прайс, который они выставили, может позволить, наверное, при... Если, день, если люди эти деньги заплатят Может позволить окупить прям хорошую задумку Видимо, это такой тест-драйв Тест-драйв идеи Ну пока, видимо, не очень зашло Судя по заполняемости, сейчас в сезон вот так. Но здесь хорошая музыка. И если честно, прям захотелось потусить, но народу нет никого, тухленько. А, поэтому идея классная. Я бы вот сюда выбрался вот прям на уикенд отдохнуть, оторваться, почилить на басики. Мы очень ждем, когда это место раскрутится, когда завоюет э, признание среди посетителей. И можно будет реально оторваться здесь на Руэкенде. Друзья мои, ну а как вам Террасолис? Зашло ли вам, захотелось ли сюда приехать и посмотреть своими глазами? Ставьте лайк, если да, и подписывайтесь на мой канал, чтобы следить за новыми видео. Всем пока!